В этом видео я коротко расскажу об основах слов. Эта теория пригодится тем, кто не любит просто запоминать, а предпочитает докапываться до сути, постоянно спрашивая, а почему. Я и сама отношусь к таким почемучкам. Итак, в финском языке у слов, которые изменяются по падежам, числам, лицам и так далее, имеются основы. Многие изменения в слове зависят от основы. Существуют также определенные правила, какие окончания и суффиксы к каким основам присоединяются, и какие изменения при этом происходят. Но об этих изменениях потом. В этом видео только краткая теория о видах основ. Во-первых, что такое основа слова? Это главная, основная часть слова, к которой мы присоединяем окончания и суффиксы. Чтобы найти основу глагола, от базовой формы убираем окончание инфинитива. У глагола «катсо» основа «катсо». У глагола сюада основа «сюэ». У существительного «киви» основа «киве». Иногда основа совпадает с базовой формой слова, как в случае с существительным «таулу» или «тало». Второе. Все основы делятся на гласные и согласные основы. Согласные основы заканчиваются на согласные звуки. Например, у слова лапси есть основа лас. У слова виисос есть основа на согласную виисос. У глагола тулла есть основа на согласную тул. Гласные основы, соответственно, заканчиваются на гласные звуки кисса. У глагола «лаула» основа «лаула». Гласные основы, в свою очередь, делятся на неизменяемые и изменяемые, сильные и слабые. Неизменяемые основы – те, в которых не происходит чередование т Это уже приведенные примеры кисса «пехмеа», «лаула». В изменяемых э, основах происходит чередование копы Т. Например, у существительного матто есть две основы. Матто с двумя Т сильная основа и мато с одной Т слабая основа. У глагола хакеа тоже есть две основы: сильная основа хаке и слабая основа ХАЭ. Определение основ. Как же нам определить основы слова? У имен, к примеру, у имен существительных и имен прилагательных, знаковыми являются три падежа единственного числа. Генетив, партитив и осив. Возьмем для примера слово «кэси» – «рука». Генетив единственного числа каден Это слабая основа на гласную «кэдэ». Плюс окончание генетива «н». Исиф единственного числа КАТЕНА. Это сильная основа на гласную Кате и окончание исива «на». Портитив единственного числа ката. Это основа на согласную кат и окончание портитива ТА. У глаголов тоже есть три знаковые формы, по которым определяют основы. Это, во-первых, форма первого лица единственного числа, то есть минамото и форма я. Тегда Это слабая основа на гласную плюс окончание н. Вторая знаковая форма третьего лица множественного числа, то есть хемото они. Тегра это сильная основа на гласную. Теке плюс окончание ват. И третья форма это императив множественного числа. Тегра техка. То есть делайте. Это основа на согласную. Тех плюс окончание ка. Разное количество основ. Как вы уже могли заметить из приведенных примеров, у разных слов может быть разное количество основ. Посмотрим еще примеры. У слова может быть одна единственная неизменяемая основа на гласную. И таких слов очень много. К примеру, существительное «тало», прилагательное «валойса», глагол сануа. Чтобы в этом убедиться, поставим эти слова в знаковые формы и отделим окончание, что вы видите на экране. У слова также может быть две основы. Таких вариаций две. Первое. У слова может быть две основы на гласную. Сильная основа и слабая основа. Таких слов тоже довольно много. Например, существительное «кейто» Идет слабая основа кейто, которую мы видим в генетиве. Прилагательная рака, то есть «сырой». А у этого слова есть слабая основа на гласную «ра -а», которую тоже мы видим из формы генетива. И, к примеру, глагол «кирьёйта» из «мина муато то есть первого лица единственного числа, мы видим слабую основу на гласную «кирьёйта». Другой вариант, при котором у слова будет две разные основы, это э, когда у слова одна неизменяемая основа на гласную, а другая основа на согласную. К примеру, существительное тулей соответственно, основа на гласную туля, э, которую мы видим из генитива, и из портитива мы видим основу на согласную тулта. То же самое происходит со словом луми. Лумен лумена лунда. и глагол опискела, у которого будет одна основа на согласную опискел и другая основа на гласную опискеле. к этому типу к примеру относятся все глаголы третьего типа, а также четвертого, пятого и шестого типов. из существительных к этому типу с двумя основами будут относиться все слова, базовая форма которых заканчивается на согласную. L, N, R, S или T. Последний вариант. У слова могут быть все возможные три основы. На согласную, слабая на гласную и сильная на гласную. К этому типу относятся старые слова на си типа каси, которые мы уже разбирали, или веси соответственно, портитив вета, генатив веден и эссив ветена. Также глагол нахда мина -на это слабая основа на гласную, накеват это сильная основа на гласную, и нахка это основа на согласную. В этом видео я не затрагиваю основу множественного числа, потому что, по сути, она все-таки является производной от основы единственного числа. Просто там добавляется показатель множественного числа и. Пожалуй, остановлюсь на этом. В этом видео было уже достаточно много информации. Пересматривайте, задавайте вопросы в комментариях, а мы обязательно продолжим эту тему.